А именно, там нут в оливковом масле. А пока вы дегустируете, мы расскажем о нем. Там относится э, к какому-то семейству. Э, люди познакомились с ним в седьмом тысячелетии до нашей эры. В то время он рос только на ближайшем востоке. Э, в бронзовом веке он это один из репутов Венеры, Африкита. Подаются, но вместе с оливковым маслом, и можно его также репутировать с сыром. Сейчас вы увидите национальный You want Верните, пожалуйста, второй микрофончик. Спасибо. Итак, мы продолжаем свое путешествие. Напоминаю всем, да, о баллах